Ребята, вот в той песочнице, где вот вы воспитывались, там всегда была комиссия 50%. Потому что, мне кажется, лох – это судьба. Вот извините за это слово, что я употребляю, но поскольку его там очень много в комментах, если вы употребляете в отношении криптовалют слово «лохотрон», то все именно так с вами и произойдет. Причем с вами, с другими не обязательно. Но если вы так мыслите, то с вами это именно и случится. Это я вас предупреждаю. Так, по-дружески.